Здорово, ребят! Ну, короче, бывает такая история, грустная у всех в жизни, когда вам, типа, нужно продвинуть какой-то MLM-проект, и многие из вас, я знаю, пытались зарабатывать там на MLM, да, я вот, например, не MLM-щик, но тоже, как бы, тема-то такая понятная, смотрите, басик какой грязный, сил нет просто, одна грязища, тут еще коды где-то ходит полумертвый, бардак везде, короче. Нужно продвинуть MLM проект, вы вообще не знаете, как это делать, что куда вообще, зачем бежать, но четко понимаете, что на MLM зарабатывать можно. Вот у меня есть знакомые, которые там, ну, Ягуар допустим, красный купили, занимаюсь только MLM-ом, f чтобы вы понимали, то есть как бы тачка денег-то стоит своих. И вот такие, блин, что делать, короче, хочется как-то вроде как, да, заниматься, а денег нет, и, ну, а вы держитесь». Есть такой парень, Александр Бекова его зовут, вообще нормальный канал. Вот как бы я обычно рекламирую какое-то говно, я всегда говорю, ну, блин, гукал какой-то собачий, пацаны, не заходите. Но вот это вообще ровный парень. Я, честно говоря, ну, сначала бабки-то взял за рекламу, естественно, а потом посмотрел, канал мне понравился. Вот. А крупные сетевые компании он консультирует, и вот, ну... Из того, опять же, что я видел по чувакам, которые рассказывают про сетевых, он крутой. Поэтому вот ссылка в описании есть, как бы вот на экране тоже есть. Сегодня будут ответ на вопросы, причем в формате «Блиц, блиц, скорость без границ». Так что это, по сути, будет подкастовый выпуск. На экране почти ничего меняться не будет. Буду отвечать на вопросы, как они есть, даже на каверзные, даже на критические ваши вопросы. О том, что Матвей, ты опять ничего не заработал, даже миллион чистыми за месяц заработать не смог. Действительно это так, действительно это так. Окей, okay, почему бы не покончить жизнь самоубийством, и у тебя нет проблем, забот, прочего? Спрашивает нас Князьков. Я, честно говоря, считаю, что это вопрос, во-первых, не по теме, а во-вторых, мне нравится жить, я не знаю, как тебе, если тебе не нравится, то, в общем, ну, это тебе не нравится, мне нравится. Если я работаю на дорогих клиентов, которые живут подороже, чем я, стоит ли мне применять формат влога или лучше ограничиться рафинированной студийной съемкой? Спрашивает нас Белик. А вот это, мне кажется, очень такое большое заблуждение всех товарищей, что они думают, что есть какие-то люди, которые живут сильно по-другому, чем они. То есть да, окей, клиенты твои зарабатывают больше, чем ты, согласен, пусть так. Но это такие же люди, у них тоже есть какие-то интересы, ценности, они тоже какают, они тоже покупают там какую-то туалетную бумагу и так далее. То есть это не какие-то особые люди, не пришельцы. Я думаю, что э, часто, знаешь, людям приятнее видеть, что ты беднее их. Например, когда ты приходишь в Макдональдс, ты себя чувствуешь королем, потому что такой типа, ой, какие-то там эти на кассе свободная касса и... Все любят шутить про Макдональдс. В общем, посыл в том, что не нужно думать, что твои клиенты это какие-то марсиане, просто потому что они зарабатывают больше денег. Это такие же люди, поэтому снимай то, что нравится и то, что имеет больше удержания аудитории. Более того, посмотри на топы Ютуба, в топах ролики про говно. То есть большая часть людей хотят смотреть ролики про говно. И не нужно мне рассказывать, что вот там есть какая-то волшебная аудитория. Нет, все хотят смотреть сиськи и говно. Привет, Матвей, мне 15 лет, очень нужны деньги. Посоветую схему из своего списка, которая оптимально бы подошла для меня. Готов вложить деньги, если буду уверен, что она работает. Ты знаешь, братан, мы сделали э, отличную схему, 100 тысяч рублей с нуля, и куча людей уже заработали, уже кучу отзывов мы собрали. И как-то придумывать какую-то новую схему, если это работает, ссылка в описании. в общем. Матвей, ответь, пожалуйста, у меня старый и слабый компьютер. Если я куплю твой последний курс, то не помешает ли мне твой древний мой древний комп? В любом случае, я считаю, что компьютер – это средство производства, братан. Чем лучше у тебя компьютер, тем лучше для тебя. Дело не в моем курсе, дело не во мне, дело не в тебе. А, ты хороший, но твой компьютер довольно слабый. Поэтому а, вывести на нем будет сложнее. Очень часто спрашивают, вот у меня старый комп, я только старые игры могу снимать. Вот у меня плохая камера, я могу снимать только ковенные видосы. Братан, зрителю на YouTube мне там всем остальным просто насрать какой у тебя комп ты или делаешь хороший контент качественно грамотно или идешь в жопу ну просто это это жизнь это же не я придумал понимаешь а, а вот эти вот вечные отмазки у меня нет этого нет того нет этого нет того ну блин пойди купи себе нормальный компьютер нормальный компьютер извини можно сейчас за 50 тысяч рублей собрать я не считаю что это какая-то критическая сумма это не 50 миллионов поэтому ну, ну нет денег ну что я могу сделать ну как бы ну нет и не будет наверное если ко всему так относиться как заработать школьник, которому 14 лет, и который не хочет снимать видео на YouTube? Который не любит качать всякие игры, но умеет играть в Доту? Ну не играй в До, Do... Если умеешь играть в Доту, можешь продавать бусты ММР. Я знаю кучу школьников, которые зарабатывают на этом. Например, если тебе 14 лет, можно собрать краудфандинг, никто тебе не запрещает на какой-то проект, на какую-то идею. Да дофига способов, просто не хочется. Один миллион на YouTube? Нет. Миллион я собрал не на YouTube, а миллион вообще со всего моего бизнеса. Я заработал 704 тысячи чистыми, не миллион. Миллион заработал, но налоги, зарплаты... Не получилось. Вопрос по курсу. Я правильно понимаю, что заработок с YouTube начнется только через полгода. А первые месяцы будет почти нулевой эффект. Не будет просмотров, не будет денег. Да, если у тебя не будет просмотров, у тебя не будет денег. Ну а как, а как, а как иначе? А давай я по-другому переформулирую вопрос да если ты вообще ну, какие-то способы заработка есть которые позволяют сразу получить эффект сразу не, жда не, не ждать полгода ну фиг его знает по без труда не вытащишь рыбку из пруда как вы знаете мы запустили сейчас новый канал мы вкладываем в него деньги там нас там снимает крутой оператор мы все вот это делаем паримся а, просто я четко понимаю, что через полгода это начнет приносить нормальные бабки может быть через год может быть через полтора года но я сейчас сею чтобы потом у меня выросла ну очень редко есть такие способы заработка, что ты прямо вот сейчас сразу рубишь бабки, рубишь бабки. Хочешь нарубить бабок прямо сегодня? Иди вон фуру разгрузи. Фуру разгрузить можно всегда, вагон разгрузить. Какие темы больше подходят для заработка на YouTube? Я считаю, что лучшие темы для заработка на YouTube это недвижимость, финансы, всяческое страхование, все, что связано с автомобилями, то есть те тематики, в которых дорогие клики. Матвей, привет. Рад, что ты растешь. Ну, этот канал конкретно не особо растет. Думаю, даже больше ляма получится сделать. Ну, я лично расту, да. Это такой вопрос. Как думаешь насчет арбитража трафика? Разбираешься ли, ли ты в этой теме? Что думаешь по поводу арбитража на YouTube? Насколько я знаю, таким массово практически никто не занимается. Мы занимаемся арбитражом на YouTube массово э, уже, наверное, года три. Так что нормальная тема, работать можно. Да. Матвей, привет. Можешь рассказать про реферальные ссылки Алиэкспресс? Куча есть сервисов. Давай даже ссылку в описании оставлю одну, а 8% получаешь с Алиэкспресс, с каждой продажи. Я считаю, что это не очень выгодно, но как бы использовать можно. Матвей, можно ли заработать на прямых эфирах? Да, знаю чуваков, которые зарабатывают 1000 баксов, например, на прямых эфирах. А, та та та та та та, -та. Да, это не реклама, это реклама, а не ответ на вопросы, малолеток разводишь. Да, в принципе, вот уже развожу малолеток спустя 5 лет, 5 лет подряд. Синс, знаешь, как пишут, делаем лучшие пиво с 1983 года. Вот я развожу малолеток с 2000, какого? не знаю, 12 или 11, не знаю. Бегу зарабатывать деньги в интернете, потом бегу покупать Дениса консультацию, чтобы стать еще лучше. Я не знаю, кто такой Денис и вот понять не имею. Спасибо за ссылку на выгодную рекламу. Сэкономил ему времени, да, пожалуйста, братан. Как ютубовское видео вывести в Google или Яндекс, чтобы они были в поиске? Правильно оптимизировать, братан. Про это очень много роликов на этом канале есть, кстати. Здравствуй, Матвей. Мог бы ты выпустить ролик, где показываешь все проверенные тобой сайты. Сейчас использую Admitate и Glopard, тоже их использую. Да, спасибо за идею. Сейчас начал продавать шапки для канала, заработал 150 рублей. Ну, блин, тоже хорошо. Спасибо, сдельные советы. Хочу узнать, стоит ли заниматься YouTube каналом. Я бы занимался. У меня набралось очень неплохие просмотры, подписчиков немного. Стоит ли продолжать? Я думаю, может быть, проблема в контенте. У тебя обратно, посмотри. А, свой контент, какое-то там удержание аудитории, какая конверсия в подписке? Может быть, проблема в контенте. Матвей, дай пинок. Ну, я вот терпеть не могу, когда говорят дай пинок. Ну, может, ничего не делать дальше. Можешь вот вообще вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, можешь вообще ничего делать Для меня, например, было пинком Я в Сочи переехал Здесь все дороже в 2,5 раза И я понял, блин, как бы нужно или зарабатывать Или идти в жопу Я решил зарабатывать Матвей, я купил компьютер И хочу зарабатывать Что ты посоветуешь без стартового капитала Ну, действительно, я написал действовать И я считаю, что, ну блин, что ты делать теперь Купил компьютер, круто, но у какого количества людей есть компьютер Купить компьютер это не уникальное торговое предложение Это не преимущество, блин, компьютер Да у всех есть компьютер, братан Привет, панда. Так, так, так. Видео про перепродажу рекламы. Ну, давай я дам ссылку в описании. Я надеюсь, что я вспомню. Что думаешь о бизнесе в Инстаграме? Знаю, что куча людей зарабатывает, и я вот не умею, например, зарабатывать на Инстаграме. Ну, какие-то копейки, там, 10 тысяч рублей. там. Может. Ну, то есть, вот какие-то смешные суммы. Так, коучинг, нет, коучинг не БМовский. Как найти подходящего для себя рекламодателя? писать всем подряд. Вот, например, у тебя игровой канал, ты просто заходишь в поиск и пишешь «Купить компьютерную мышь», и пишешь всем сайтам. Вот я тебе говорю, просто делаешь коммерческое предложение простое и пишешь всем сайтом. Потом заходишь в поиск, вбиваешь «Купить Counter-Strike» и всем пишешь. Вот и все. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Да, ну все. Нужно умение... Все, в принципе, на вопрос ответил, ребят. Всем спасибо, счастья, здоровья. Новый наш канал «Банановые будни» ссылка есть в описании. В принципе, все, что хотел рассказал. Если интересно, смотрите. Мы вот сейчас в прямом эфире поднимаем канал до 100 тысяч подписчиков. Так что прям вот, прям вот заходите. Удачи вам. Удачи.